Дружок во мне пламя, то гори огнем Гори огнем, все что было будет вернем Ты помнишь, юность Раньше было все, иначе ты давал кому-то сдачи Про тебя ходили миф, истории, слухи и легенды истории, как горели оппоненты Слухи как толпой забили друга, ни за деньги, ни за брата, просто ради интереса Ты бежал от пули, ты бежал до конца В моем тексте нигер юзал пули и свинца Слово огонь, слово горит, слово затронь, слово царить. Твое жалкое слово, мой меч соострит Кровью и потом лезли со дна Батл за батлом, победа близка Писал этот текст, словно тигер Что сказал брат? Брат сказал, что я нигер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 Делить всех на касты, всех тустили от Все они индуси, а в коридоре. Побитам для тайных ходов. Для МС, русского рэпа, МС разных родов. Ты выиграл битву, я выиграл войну, ты боишься рискнуть, но я все же рискну. Пережив все эти круги полного навала. Ты придешь к заветам, истории, мифом, слухом золота карнавал. Гори огнем, Гори огнем. Гори огнем. Гори огнем.